Уважаемые казахстанцы, я приношу свои извинения за поступок, который совершил. Я нарушил правила и был неправ. Потом не смог сдержать свои эмоции в игре. Серик Сапиев является гордостью нашего народа. Простите меня за мой необдуманный поступок, который я совершил на эмоциях. Больше такого не повторится. Всем всем саламу алейкум. -саламу алейкум, и Казахстан. Уважаемые казахстанцы, вчера мой ученик совершил необдуманный поступок, и я тоже подался эмоциям и наговорил очень много лишнего. Я был неправ, поэтому приношу свои извинения за все действия, которые мы с учеником совершили. Мы равняемся на нашего Батыра, олимпийского чемпиона. Все спортсмены и я уважаем серии Агай как спортивного, общественного деятеля. И наши действия ни в коем случае не должны испортить репутацию нашего чемпиона. Мы не хотели, чтобы таким образом все повернулось. Мы виноваты во всем. Простите нас за все, что произошло. Казах Елем, Саздердин, Кишига, Болван, Жардай, Ушин, Киширам, Сураймс. Умербуе, Елем Ушин, Тирь, Тугаб, Журуб, Усундай, Жардай, Калган Мзгай, Укнемс. Хотели Гмзде, Толух, Муиндаб, Суз, Мзге, Шин, синуды синуды Сураймс. Киширам, Сдербазде.